Итак, всем добрый добрый день, пока еще к вечеру клонится день. Я сейчас включу вспышку и начнем с вами беседу. И опять с вами ваш врачеватель душ. Дорогие друзья, у нас с вами сегодня очень важная тема о которой я хочу с вами поговорить. Но прежде чем поговорить, я хотела бы отключить лайки дизлайки, чтобы, как в тот раз, не срывали эфиры, потому что начинает накручивать лайки или дизлайки, срывает эфир. Ну Есть же люди бесполезные, что миру, что человечеству, что самим себе. Они так себя как бы увлекают, да? Когда своя жизнь дерьмо то хочется лезть в чужую. Сейчас я отключу. Секунду, подождите и под, подойду к вам. Я извиняюсь, просто долго искала, вот забыла уже в этих инструментах, как там переключать. Итак, поскольку меня народ прозвал врачевателем душ, я продолжаю излечивать ваши израненные души. Миссия у меня такая всю жизнь. Дорогие друзья, Хочу начать с вами о притче, Притча про орла. Я об этом рассказывала, но давайте послушаем еще раз, не будет лишним. Когда орлу исполняется 40 лет, это его рубеж, это его время перерождения. У него перья становятся слишком тяжелые, когти скручиваются, Клюв становится очень толстый, что мешает ему хватать добычу. И орел встает перед выбором: либо умереть, либо обновиться. Тогда орел улетает подальше от своих собратьев в очень глухое закрытое место и начинает биться клювом о скалы. Он бьется о скалы несколько дней, перетерпевая эту адскую боль, до того момента, пока клюв не сломается и не сойдет. Потом орел месяцами питается жалкой едой, прячется от своих собратьев, потому что не способен с ними драться, пока клюв не прирастет по новой. Обновленным клювом орел вытягивает когти, отрывает эти когти живем. И опять же несколько месяцев ждет, пока эти когти опять обновятся. И потом новыми когтями он начи начинает выдергивать эти отяжелевшие перья из своих крыльев. И через некоторое время... Обновленный орел живет еще 40 лет, а то и больше. Вот так и у человека есть такой период, называется орлиный период, когда человек должен обновиться. У него есть выбор либо погибнуть, либо через муки ада обновиться и начать новую жизнь. У каждого человека есть этот орлиный период. Иногда бывает этот период несколько раз в жизни. Но, как правило, самый болезненный, самый невыносимый период орлины, он один раз в зрелом возрасте, когда человек уже личность, когда дает себе отчет, что он хочет, куда он идет и так далее. И вот в этот момент он должен умереть и воскреснуть. И по-другому невозможно. Человек, который хочет менять свою жизнь, он не должен трусливо переживать и бояться каких-либо перемен. Именно трусость, именно страх удерживать людей, страх быть виноватым, страх снова перетерпеть крах и много чего. И это все называется одно, одним словом страх. Я хочу с вами поговорить сегодня о токсичной любви, которую мы не отпускаем. И эта любовь постепенно отравляет нашу жизнь, уничтожая нас как людей. Дорогие друзья, любовь, вообще понятие «любовь» – это, скажем так, приносящее счастье чувство. Не принимайте за любовь то, что вас разрушает изнутри. Это не есть любовь, это болезнь. От болезни нужно избавляться, болезнь нужно лечить. Нельзя любить болезнь, также нельзя радоваться любви, которая приносит тебе разрушение. Она капли по капле отравляет твою кровь, убивает тебя. Но у тебя страх, ты боишься отпустить эту любовь. Лина, вы в черном списке, потому что я не люблю, когда... Мне лезут сюда советовать. Хотя вот давно на моем канале, но я никогда не потерплю, чтобы кто-нибудь лез сюда во время моих эфиров и мне что-то советовал. Или молча слушаете, или не слушаете вообще. Пойдемте далее. Дорогие друзья, что помогает человеку? Разговор, забота, да. Но еще есть такое, знаете, трезвое слово. Помните, Кикабидзе, что как пел? Мне я хочу встретить друга такого, что в самый страшный для меня час скажет мне спасительное слово, что спасением станет для вас, да, или для меня. В общем, там в каком-то каком качестве он пел. Вот друга такого, который скажет спасительное слово. Не то, что «Ой, ты его бедненький такой-сикой». Нет, спасительное слово, отрезвляющий душ, привести в чувство, вернуть к жизни. Вы знаете, друзья мои, если человек не хочет жить, у него может быть тысячи возможностей, он может быть очень авторитетный человек, его слово может очень многое значить. Он... Он может быть кем угодно в этой жизни и на, на больших вершинах стоять, но если он не хочет жить, он себя разрушает и убивает. И вот эти все его возможности, деньги, связи, друзья, ничего не помогает абсолютно, не воскрешает умершую душу. Но если человек хочет жить, если у него появляется желание жить, он может перевернуть горы, он может абсолютно с нуля начать, и подняться до таких вершин, о которых другие не мечтали даже. Желание жить ведет человека вперед. Жить. Если женщина недолюблена, если она унижена, если она все время приниженная и разбита жизнью, у нее нет желания не краситься, не смотреть за собой. Она может быть красавица, но считать себя абсолютно никем. Она может стесняться улыбаться, она может стесняться. Э -э -э подавать себя как женщина, потому что у нее нет стимула жизни. Ей незачем, незачем не для кого, скажем, одеваться, ей не для кого стараться, ей не для кого ходить в тот же спортзал, менять свою фигуру, вернуть себя в нормальные формы. Да? У нее нет стимула, нет у нее желания жить, потому что если женщине все время говорят, да ты дура, да ты тупая, да заткнись ты, да рот закрой, да ты знаешь, что я с тобой сделаю, да ты кто такая, да ты вообще, да ты себя, да ты кто вообще. Если все время этой женщине говорит дура, тупая, овца и прочие-прочие веселые, приятные слова, в конце концов, эта женщина либо сломается, либо просто... Спасибо, я это ценю. Либо сломается, либо либо сбежит, сбежит, потому что иного выхода она не видит из этого ада. Но вы знаете, иногда этот ад, вот этот порочный круг разорвать очень тяжело. Дорогие друзья, чем порядочнее человек, тем больше он себя винит и тем больше стыдится за чужие поступки. Понимаете, казалось бы, это он должен стыдиться за то, что он ломает твою жизнь, но тебе стыдно, что ты хочешь новой жизни, ты хочешь, э, что ты хочешь э, новых отношений, что ты хочешь нормальной человеческой жизни. Тебе стыдно мечтать, понимаете? Ты чувствуешь себя предателем из-за того, что я хочу нормального человеческого счастья. И, и ты чувствуешь, я вроде предаю, вот предаю в мыслях, я, я чего-то желаю. Вот у меня вроде в жизни есть человек, а мне этого, ну, не, это не мо, понимаете? Не моё, и как мне быть, как, как мне? Потому что как только он уловил этот момент, что ты хочешь что-то другое, начинается ломание тебя как личности. Ты... У тебя кто-то был, ты просто ищешь причины. Ты просто специально так, да ты сама хотела, да не надо мне рассказывать, да ладно уж. Понимаете, от... тебя не слушают, тебя не слушают абсолютно. Это стена. Ты долбишься в эту стену, просто послушай меня, пожалуйста. Мне больно, понимаешь, больно. Когда-нибудь, когда-нибудь это закончится, я просто уйду. Уйду, из... и ты меня не вернешь ничем слушай меня, мне нехорошо, да ладно, а то я не знаю, да ладно, ну давай не рассказывай мне, там кого-то нашла, так и скажи. Пытаются тебя выставить шлюхой для того, чтобы себя оправдать, понимаете? Тебя выставляют дерьмом, чтобы оправдать свою бесчеловечность к тебе. Это очень больно, очень. Я не говорю сейчас о тех отношениях, когда... Например, предал человек, предал любовь, предал настоящую любовь, разменял эту любовь на дешевизну, просто предал, не выдержал какой-то трудности совместной в жизни, ушел. Понимаете, послушал чужие мнения, ушел. Я не об этих случаях говорю. Я не говорю о случаях, когда человек себя глупо просто берет и разрушает свою жизнь под влиянием чужих мнений. Не всегда уход женщины или мужчины это есть, скажем, следствие плохого отношения партнера. Нет. Иногда бывает, что человек, правда, глуп, вот не ценит, не понимает. Ему кажется, что вот я такого, как ты, да как там говорят, да обычно, ой, таких, как ты, пачками найду, да вы полно вас. А потом проходит время и понимает, что возврата нет, что там уже все закончилось, перегорело. Такие моменты тоже бывают, понимаете? Это тоже относится к этому, к токсичной любви. Дорогие друзья, каждый человек как бы не любил, не сходил с ума, не был предан. Каждый человек убьет себе любовь. Это, вот эта любовь умрет, если нет взаимности. Если ты хочешь сделать для него, а он это даже не замечает. Ну, вот нету взаимности, любовь умрет. Ты хочешь быть, ну, хоть святой ты будь, делай все, окружай любовью, окружай его всеми благами мира. Вот готово за него все, в огонь, в воду, что угодно. Если он это не видит, один год, два, три, четыре и так далее, все, перегорает все, умирает все. И человек, знаете, что говорит? Ты же любила меня, ты же говорила, что любишь. Знаете, как это вот, это просто выбешивает, выводит до такой степени. Ты же говорила, что любишь меня. Я говорила, что люблю тебя, я любила. И это было не просто так сказано, потому что просто так ты не будешь человеком столько лет жить. Это действительно была любовь. Это была любовь. Но если ты эту любовь через колено ломал, знаете, говорят, я любила своего мужа больше жизни, но он сделал все, чтобы я его возненавидела. Да, любила. Это правда. Женщина любила. Она не просто с тобой так была. Но если не получила взаимности, не говори, ты же любила меня, ты же сказала, что любишь. Сказал А. Вот это А в конце не забывайте. Я сказала, что люблю. Любил, а, любила. Но не сейчас. Сейчас я не люблю. Нужно это понятие принять, но не поймут никогда. Есть люди, которые никогда это не поймут. Они никогда себя винить не будут. Да ты дешевка, да ты вот, да ты сама, да ты знала, да, да у тебя был кто-то, да ты уже готовилась, да ты просто причину искала, понимаете? Да, да ты просто искала повод, не надо мне сейчас рассказывать. Не примет никогда, никогда не скажет, я сделал это, я твою душу просто сжёг на пламени ада, я тебя уничтожил. И ты просто ушла. Опустошенная просто ушла. Отпускайте эту токсичную любовь. Вы не хотите расстаться с иллюзией, дорогие друзья. Вы не хотите расстаться с иллюзией. Вы пытаетесь его поменять. Невозможно никого менять. Нереально просто никого менять. Люди не меняются. Люди становятся мудрее может быть, опытнее, может где-то, если в молодости, скажем, они могли там выступить, не соглашаться, сейчас просто промолчат, и все. Они мудрее стали, они взрослее стали, но они не меняются. Сущность человека, какая есть, она такая и будет. Если он шакал, ты из него тигра не сделаешь. Если он шакал, ты из него тигра не сделаешь, дорогие друзья. Если он с тобой только тогда, когда ему плохо, и он хочет что-то у тебя получить, там, помощь, энергию, поддержку, я не знаю, самоутвердиться. А когда тебе трудно, его нет рядом, это не любовь, тут нет любви. Всегда ставьте себя на место этого человека. Если вы хотите понять, любит ли человек вас, чтобы себя не обманывать, поставьте себя на место этого человека. Вот смотрите, вот, например, он заболеет, ему плохо. Что ты сделаешь, если он позовет тебе, скажет, что он просто ну, умирает, что ему нехорошо. Ты все бросишь и по полетишь к нему, правда? Ты все оставишь, ты по поедешь узнать, что с ним. Я не знаю, лекарства э, купишь, например, привезешь, или дома возьмешь. Ты ему привезешь фрукты, ты посидишь с ним, ты останешься всю ночь, чтобы вдруг ему не стало плохо, мало ли никого не будет рядом. Это значит, ты любишь его. А если тебе стало плохо, и он знает об этом, что ты умираешь, но просто спок спокойно уходит, например, ой, у меня, знаешь, срочные дела. Или знаете, самое интересное вот самая вот такая точка трусов это когда ты что-то тебе нужно, например, защита вот, знаешь, меня обидели. Вот обидели меня. Вот сказали мне грязные слова, вот меня задели, вот так вот. И знаешь что, э, обычно мужчина, как он поступает? Он не говорит, что ты сказал, что он сказал, а что, почему, а что ты там смотрел, а что ты там делал, а что ты проходил. Нет, он просто говорит, поехали, покажи мне, где они. И все. Он больше ничего спрашивать не должен, абсолютно. Он должен просто сказать, покажи мне, где они, где их место. Кто, вот кто, пальцем покажи и отойди, пожалуйста. Вот это потом он с тобой разберется, поговорит-то почему ты там была, что, зачем, может быть, но не в этот момент. В этот момент ты хочешь просто элементарной человеческой защиты, он должен сказать: поехали, покажи мне, где он, и все. Все, больше ничего не надо. Отойди в сторону. Но когда мужчина, к которому ты приходишь и говоришь, знаешь, меня обидели, вот меня мне так оскорбили, мне просто прям в лицо плюнули. Да что с такой вообще? И когда мужчина. Здравствуй, Ян. Когда мужчина говорит, а, знаешь, ты сама виновата. Вот ты там ходишь, там всякое, наверное, не так посмотрела на них, сказала. Я сейчас пойду их убивать. Дай сейчас, да я да, Давайте... как там, да? Дай, дай мой кинжал. Давай, где мой автомат? Сюда неси. То есть он делает такие маневры чтобы ты стала его останавливать, он тебя толкает, например, да, он э, омерзительно себя ведет, и ты говоришь, да не надо мне ничего делать, не надо за меня заступать, ничего не хочу, не надо оставь меня в покое. А, понятно, ты теперь уже оставь в покое, ну я хотел за тебя там это, а ты вот так вот и... да и да, и, да ты знаешь что и что дальше происходит? Дальше вы ссоритесь, и ты говоришь, убирайся отсюда, уезжай. Уходи отсюда, я не хочу тебя видеть. Все, Вот видишь, ты меня гонишь. Это ты, вот ты всегда меня так гонишь, а потом говоришь, что я вот такой, такой. А как тебя не гнать? Если ты унижаешь человека, что говорить? Оставайся. Оставайся. Ты такой хороший, мне так хорошо с тобой. Он прекрасно знает, что если он унизит тебя, если он обидит тебя, ты скажешь, уходи отсюда. Я не хочу тебя видеть. Ты, ты же сама сказала. Ты же сказала, уходи, что тебе надо. И знаете, это так остается потом в душе. Ты думаешь, боже мой, а вот, а ведь был такой момент, меня нужно было защитить. Вот просто за, за меня заступиться, чтобы я просто гордилась тем, что я не одна. Вот чтобы мне было приятно. Вот, вот за меня морду набили в конце концов. Да, да, да и да. Почему бы нет? Набили кому-то морду, тот, который меня обидел. Чтобы в следующий раз он даже за 100 метров ко мне не подходил. И здесь вот такое. Да ты, да что, да и все, да иди отсюда. Да давай, все, да, все. И потом ты сидишь вот так, знаете, в пустоте и думаешь. А зачем вообще мы существуем? Мы, я и он. Для чего мы есть вообще вместе? для того, чтобы я только отдавала всю себя, не получая ничего взамен. Только для этого. Дорогие друзья, к сожалению, бывает, что человек любит не того человека. Есть такое? Люди разные, может быть, каждый из них по-своему -по хорош для кого-то, но... Бывает, что человек просто любит не того человека. Или перегорело что-то с той стороны. Но просто с тобой удобно, выгодно. И он, знаете как, он тебе не приносит счастья. Он тебе ничего человеческого не дает в этой жизни. Но с тобой остается, потому что с тобой удобно. Он тебя не любит уже, он и вообще может не любил, не заботится о тебе, ему вообще плевать, что с тобой будет, где ты будешь, что ты будешь. Но он с тобой и остается. То есть он не дает тебе свою жизнь начать, но и сам тебе счастье не хочет давать. Понимаете? Что? Возникает один вопрос: а если они настоящие мужчины? Есть? Конечно, есть. Точно так же, как и есть настоящие женщины. И это вообще глупый вопрос. Все мужики такие, все бабы так. Нет. Ну, это, это реально глупости, правда. Не надо судить, исходя из своего горького опыта. Как, конечно же, есть такие мужчины. И есть такие женщины. И вообще, доброта души присуща достойному человеку. Дорогие женщины, я вам хочу сказать одну вещь. Будьте с тем человеком, который... Да, ты прав, Артур. Будьте с тем человеком, который доброй душой. Вот все рецепты мира забудьте, все вот тома любви, все все что угодно. Будьте с тем человеком, который доброй душой. Не важно, хулиганистый он, не важно, он непослушный, не важно, он где-то, может, грубоватый. Это вообще не важно. Драчун он и, и так далее, импульсивный. Вот если он добрый душой, с этим человеком все можно перетерпеть. Если он злой, если он злобный человек, если у него нет если у него нету жалости к человеку рядом находящему, от таких людей ничего хорошего не ждите. Люди, которые лишены юмора, Люди, которые лишены э, умения слушать собеседника, понимать, вникать. Такие, ста, такие люди очень опасны, такие люди опустошают жизнь. И это не только мужчин касается, я просто женщина, поэтому я, исходя из своего опыта, говорю вам, понимаете, это же не только мужчины, и женщины есть такие же токсичные, женщины есть, которые уничтожают жизнь мужчины. Почему? Я просто говорю об отношениях в общем. Что происходит? Ты много лет отдаешь, отдаешь и отдаешь. Опустошаешься. Понимаете, вот это, этот сосуд души, он опустошается, он только отдает и отдает. Подпитки нет. Вот знаете, вот как взять дерево и рубить под корень. Просто рубить корень дерева и удивляться, сказать, а что ты сохнешь, я не пойму. А что ты не цветешь. А где твои плоды, я не могу понять. Почему ты плодов не даешь мне? Это одно и то же. Рубить под корень женщину и говорить, а что ты злая? А что ты не улыбаешься? А что ты мне любовь не даришь? Да потому что ты мой корень рубишь. Ты рубишь мои корни. Как я могу цвести и радоваться жизни? Любовь – это забота. Вот забота и все. Если нет заботы, может, он миллион раз говорит – да, я тебя люблю, все равно как-то по-своему я люблю. Если он тебя оставил ночью и уехал, и ты на такси добиралась домой в три часа, два часа ночи, там нет любви, нету и быть не может. Потому что, даже если он на тебя разозлился, если ты не так себя повела, что-то не то сделала, он тебя привезет домой, откроет дверь, откроет дверь наверняка, откроет дверь. И скажет: все, иди домой. Я с тобой разговаривать не хочу, видеть я не хочу. Все, пошла к черту. Отвернется и уйдет. Но ты почувствуешь, что он тебя любит, потому что он тебя не оставил на улице, понимаете? Он не оставил тебя на улице, он привез тебя, потому что переживал за тебя, потому что волновался, а вдруг с тобой что случится. Не может любящий мужчина просто вот так отвернуться и сказать: да пошла ты. Делай, что хочешь. А потом прийти, ой, у меня было затмение, мне вот просто вот как-то вот, я в этот момент без настроения был. Не прощайте такие вещи, вы сами виноваты, вы прощайте такие вещи, вы не должны прощать. Вот как только он один раз это сделал, нужно ему указывать на китайскую гору. Нельзя прощать такое, вы прощайте, вы поощряйте подлость по отношению к себе». Один раз простили, второй раз простили, третий раз простили, четвертый. Все, он понял. Понял, замечательно так и надо делать с ней. И ведь, дорогие люди, я хочу вам сказать, что несчастные это не, не эти какие-то замухрышки, тупые дуры. Несчастные, красивые женщины, умные женщины. Давайте признаемся, несчастные, реально достойные женщины. Не просто там какие-то вот абсолютно там какие-то колхозные буренки, вот они несчастные, потому что тупые. Нет. Несчастные реально красивые, умные женщины. Почему? Хотите, я вам скажу? Потому что они добрые, но добрые они не в ту сторону. Они добры не к тому человеку, которому надо быть добрым, понимаете? Не к тому человеку. Да, да, да. Потом скажу. Любили, наверное, Артур? Н не знаю. По крайней мере, так говорили, что любят. Далее пролистаем с вами. Я хочу... По пунктам вам разложить, чтобы вы поняли. Знаете, психологи это прекрасно, но у них есть особая теория, которого они придерживаются. Самые лучшие психологи это люди, которые говорят из собственного опыта. Нет, Александр, разговорили, значит, любили. Я не согласна с вами. Можно говорить, знаете, армянскую поговорку, помните? Иди, умри, придешь, полюблю. Я потом скажу. Итак. Любовь, она должна окрылять. Если любовь умер, убивает человека, это не любовь, это болезнь. А болезнь нужно лечить. Да. Любовь окрыляет человека. Если это чувство вас не окрыляет, а уничтожает, здесь нет любви. Итак. Я хочу вам сказать первое. Если вы несчастливы, уходите. Уходите и уединяйтесь некоторое время, чтобы понять себя, чтобы понять, что вы хотите, чтобы понять, что вам нужно в этой жизни. Уходите, чтобы понять себя. <с> Спасибо большое. Не ищите никогда человека, который должен прийти, новый человек. Новый человек ворвется в вашу жизнь, как ураган. Его приведут, его приведет судьба. И этот человек станет вашим спасением. И это случится, поверьте мне. И никогда не говорите, вот... Да ну, я никогда больше не полюблю, это последний раз, такого это было навечно, единственное, ничего подобного не говорите, не зарекайтесь никогда. Никогда не говорите, что любовь не пройдет, я буду тебя вечно любить, я умру, я никогда и так далее. Никогда не говори никогда. Любовь проходит, любовь может умереть. Любовь может просто сгореть дотла, и этот человек, который вчера был тебе самым близким, станет тебе никем абсолютно. Не то, что там ты будешь его ненавидеть, нет, ненависть – это сильное чувство. Если есть ненависть, это значит, есть еще чувство. Если просто есть безразличие, уже наплевательство. Если ты просыпаешься утром и уже об этом человеке не думаешь, значит, ты его больше не любишь. Не оставайтесь людьми из-за жалости. Это самое последнее дело в этом мире. Из-за жалости нельзя строить отношения. Жалость потом превратится в ненависть, потому что вы поймете, что вы, жалея его, пожертвовали своей жизнью. Я могла встретить лучшего и быть счастливой, но я, но я этого не сделала, понимаете? Не сделал почему? Потому что было жалко его. Ну как его бросить? Вот как, ну а что ему... Друзья мои, каждый человек хозяин своей судьбы. Вы не должны нести ответственность за другого человека до конца его дней. Тем более, если он не отвечает вам взаимностью, вы ему ничем не обязаны. Не храните верность тем, кто плевал на вас. Не надо хранить верность тем, кто не рядом с вами. Не надо чувствовать себя предателем перед тем человеком, который вас предал миллион раз. Вы не должны чувствовать себя виноватым перед тем человеком, которого не было в трудную минуту, которому было все равно, умираешь ты или живешь. Что с тобой случится? Что ты сделаешь? На какие крайние вещи ты пойдешь? Как ты свою жизнь загубишь? Если этому человеку было все равно, почему вы храните ему верность и переживаете, и вам стыдно? Почему вы боитесь быть счастливыми, не обидеть его, не задеть, не причинить боль, если он не боялся вам эту боль причинять никогда? Он же не боялся это сделать, ему же было все равно, что у тебя будет. Его же не интересовало, где ты, что ты. Он же не пришел, он же не позвонил, он же не целовал тебе руки, он же не говорил, я с тобой рядом и никогда не оставлю, и не, не бойся, и полагайся на меня. Он же это не сделал. Он же закрылся спокойно и жил, пока ты в этом аду себя убивала. Он же это сделал. Почему вы чувствуете себя виноватыми перед подонками, я не могу понять. Дорогие друзья, нет, Александр, Арес Марс, да, правда, Арес Марс, он причинял боль. Он просто, Арес был мужчина, который был воин. Но воин никогда не будет подлым. Человек, который дрался за свою жизнь, за жизнь своих любимых, родных, близких, он никогда не будет подлым. Это не воины, это трусы. Это трусливые шакалы, которые видят сильную женщину и начинает ее ломать. Ломать, понимаете, просто уничтожать. Или женщина, которая знает, что есть мужчина авторитетный, сильный, все на него смотрят, заглядываются, и она, она просто выходит за него замуж, за его имя, за его авторитет, за его положение в обществе. И когда этот человек попадает в трудную ситуацию, она к нему охладевает и начинает уходить. И женщины есть такие. Вот пока он держался, пока он был на коне, пока он был вот тот еще, она ходила с ним гордо и смотрела в стороны. Вот мой мужчина, вот он любой вопрос решит. Да мне вообще с ним ничего не страшно. И когда, а когда этот человек какой-то момент в жизни просто попал в тяжелую ситуацию, он стал ей неинтересен, она стала потихоньку уходить. Бывают моменты, когда люди отчаянно пытаются вернуть эту любовь. Когда люди отчаянно пытаются договорить. Обычно это делают мужчины, когда им делают больно женщины. Они пытаются отчаянно просто вернуть и себя наказывают. Просто себя наказывают. Они себя вгоняют в такой ад, что просто уже чем дальше, тем хуже и хуже им становится. Они сами себя просто... Они хотят себя уничтожить. Понимаете, смысл жизни теряется. Вот человек начинает задавать себе вопрос: ну как, как ты это сделала, как ты могла это делать, зачем ты, почему ты мне не сказала честно, знаешь, я не люблю тебя, наверное, давай разойдемся, почему ты меня предала за спиной, зачем, за что ты это сделала, вот за что ты, чем я это заслужил? Они хотят понять, а она скрывается. Она убегает, она не отвечает на звонки. Это с ума сводит, знаете, некоторых мужчин. Это может с ума свести. Человек может пойти на такие поступки, что просто ну, перевернет всю, всю свою жизнь и жизнь всех вокруг. Он хочет услышать ответ элементарный. Скажи мне, за что ты со мной так сделала? Но ответа нет. Ответ – скрываться, закрыться. Это причинять больше боли. Человек чувствует себя ущербным чувствует себя виноват он хочет осознать может правда я виноват может я не так сделала конечно сохраню эфир то есть не так сделал а ответа нет иди умирай мне все равно да без разницы понимаете вот и все есть и такое есть и такие отношения. Я когда говорю вам, я не говорю только касаемо мужчин. Я говорю вообще личности человека. И что происходит в жизни, дорогие друзья? Ты понимаешь, что ответа не будет никогда. Ты разговариваешь со стеной. Не причиняй мне боль. Если он таким был, Диана, значит, был таким. Не, не спорю абсолютно. Не причиняй мне боль. Ты говоришь человеку, мне больно, ты понимаешь, что я могу пойти на крайние меры. Я могу такое сделать, Потом ты потом очень сильно пожалеешь, ты очень пожалеешь. Но человек тебя не слышит. А когда человек понимает, что все закончено, все, возврата не будет. Что делает человек? Человек начинает сожалеть, что тебя потерял. Человек начинает думать, а может все вернуть, а может возможно. Не, невозможно. Невозможно, дорогие друзья, это нереально. Если любовь умерла... Ты, знаете, не пробудив женщине желание жить, женщина привыкает жить вот в этой суете, в этом аду. Вот женщина привыкает к этому состоянию, она не знает другой жизни, она не знает, что есть другое, она не знает, что есть нормальные постельные отношения, они а просто, знаешь, каждый раз пьяный урод, который храпит рядом, валяется, когда ты говоришь, ты знаешь, вообще-то я женщина, представляешь, и мне еще и сорока нету, а ты знаешь, мне это надо, да, да, это нужно, представляешь? Это надо, потому что я хочу чувствовать себя любимой женщиной. Если со мной не спят, это значит, я себя чувствую ущербно, значит, я, я думаю, что я некрасива, что, что я неприятна как человек. Ты знаешь об этом вообще? Ой, да рот закрой, да заткнись, да все, да, да, хватит, да. И что происходит потом? Потом ты начинаешь, знаете как, сначала он с тобой так поступает, а потом ты говоришь, а пошел бы ты, знаешь, куда. Извините меня, не ты один на этом свете и на этой земле, и есть мужчины получше тебя сто раз. Просто так получается, знаете, я извиняюсь, конечно, за выражение, есть такое армянское выражение, любовь пошла и прилипла к говну. Вот просто прилипла любовь не туда, куда надо было липнуть. Но это не означает, что ты должен из себя строить, не знаю кого, незаменимого Бога просто, великого. Как только ты себя будешь считать Богом, который может вершить мою судьбу, оттуда тебя по башке-то настучат, понимаешь? Потому что ты не имеешь права себя считать Богом, божеством, который вершит мою судьбу, который меня унижает и ломает. Вот ты посчитал себя Богом, и тебе сказали, Эй, мальчик, ты не Бог. Вот как мы тебе дали эту женщину, так и отберем, и пошел бы ты подальше. Понимаешь? Иди дальше, ищи себе подобное, ты ее достоин. Когда тебе дарят бриллиант, а ты этим бриллиантом протираешь задницу, тебе больше этот бриллиант никто не даст никогда. Потому что бриллиант очищают, носят на руке, показывают, гордятся и любят. А ты не так сделал с этим бриллиантом. Ты поступил с этим бриллиантом совершенно не как надо было. Но это не означает, что этот бриллиант, понимаете, не могут у тебя отобрать обратно, дать тебе по башке и пинка для ускорения. Все заменимы, я согласна. Но чтобы это понять, нужно время. Время приходит, и ты понимаешь, что незаменимых нет. Не ищите никого, чтобы заглушить эту боль. Не пытайтесь кого-то кем-то заменить. Дорогие друзья, ничего хорошего не получится. Будет фальшиво, будет неправильно. Не, не нужно никого, никем заменять. Нужно каждого человека любить именно его. Именно его, а не образ кого-то прошлого в нем, понимаете? Именно его надо любить, вот этого человека. А не искать вот ту прошлую любовь в этом. Потому что это будет глупо и фальшиво. Этот человек не станет тем человеком, а того надо отпускать. Порой мы не умеем отпускать у нас чувство вины у нас чувство ответственности мы слишком порядочные мы не можем так но с нами могут с нами прекрасно могут и делают понимаете а мы не можем не можем потому что мы хорошие потому что у меня есть ответственность потому что я любила его или я любила ее но как же так вот кому хранить верность Верность хранять тому, кто тебе каждый день спрашивает, как твои дела. Верность хранят тому, кто рядом с тобой. Кому храните верность? Зачем вы себя терзаете, ради кого? Кому эта жертва нужна? Покажите мне, кому нужна жертва. Вы не должны быть жертвой. Вы должны быть женщиной, дамой, но не жертвой. Он не должен радоваться тому, что ломает сильную женщину. А ломает сильную женщину трус. Трус, трусливый мужчина чувствует рядом сильной женщины себя ущербным, пытается ее опустить до, до своего уровня. Опустите ее, понимаете, чтобы чувствовать себя хорошо. Он трус, поэтому он так делает, потому что сильный мужчина он никогда не будет в женщине пробуждать это чувство вины, чувство ненависти к себе. Он наоборот научит ее любить себя. Ты красивая, ты умная, мне с тобой хорошо. Вот эти слова лечат душу и заставляют жить. А когда тебе говорят, да кто ты такая, да кто на тебя посмотрит, да ты че вообще, да ты че думаешь, да ты думаешь, да ты вот это, да еще ты, да, знаешь, я кто такой вообще? Это тебя уничтожает, просто пух, порошок, и, и нету там любви, дорогие друзья, больше не, не надо верить потом вот этим романтическим, да я с друзьями каждый день про тебя говорю, да я твой тост пью, да плевала я на этот тост, какой толк от того, что ты пьешь мой тост, но когда мне больно, тебя не было рядом, и ты не хотел быть рядом. Уединяйтесь, оставайтесь наедине с собой. Неважно сколько, некоторое время. Делать что, Артур? Знаете, Гордиев узел. Когда царь Гордия отправил Александру Македонскому узел и сказал, если ваш царь царь, извиняюсь, развяжет этот узел, то я передам ему свое царство. Если нет, то я возьму его царство. Все мудрецы собрались, пытаясь решить эту загадку. И Александр достает меч, подходит и просто рубит Гордеев узел. Вот просто одним махом. Если вы не знаете, как развязать этот узел, рубите его к чертовой матери. Разрубите, отпустите себя на волю, позвольте себя любить кого-нибудь. Выйдите, прогуляйтесь, встречайтесь, обнимите, целуйте, начните жить. Не храните верность подонкам и мразям, не храните, дорогие мои. Не надо, они это не ценят и не видят. А вот когда ты уйдешь, когда ты выйдешь, начнешь новую жизнь, вот этот подонок так у него там в одном месте сгорит. Как он будет прыгать, как он будет пытаться тебя вернуть. Да, так выпьем за то, чтобы орли не падали, а козлы не летали. Кавказский тост. Яна предложила. Я просто хочу сказать вам еще раз. Не храните верность тем, кто этой верности недостоин. Я не говорю, что вы должны налево-направо ходить. Нет, я говорю, что вы должны отпустить себя на волю и позволить себе жить. Вы сколько раз будете приходить в этот мир? Один раз. Вы в этот мир придете один раз. Вы, у вас нет 20 шансов, дорогие мои. Так вот эту одну жизнь надо прожить хорошо, счастливо с человеком, который тебя любит. С человеком, который тебя любит. Понимаете? Они просто э кайфует от сознания того, что вот она, вот все на не смотрят. Она моя женщина. И я ее могу унизить, уничтожить, делать, что хочу. А теперь я принесу зарядку и дальше с вами продолжим. Одну секунду, потому что она сейчас сдохнет. Одну секунду сейчас перезагружу. Минуту. Да что такое? М -м -м, упал. <свес> <свес> <свес> Смотрите, что происходит. Сначала ты пытаешься понять, что не так. У тебя начинается чувство вины. Ты думаешь, может, я не, не так делала, может, я не то делала, может, я, может неправильно нужно было делать, может, я его обидела чем-то. Ты пытаешься понять, выявить эту причину. Потом ты понимаешь, что ты устала. Что ты больше не хочешь бороться, что ты больше не хочешь... Ну, ну, просто душа опустошается, нету сил. Потом ты понимаешь, что тебе нужно время, чтобы понять. Понять саму себя, что я хочу в этой жизни. И ты уединяешься, ты уходишь. И так получается, что ты даешь себе слово, что больше никогда в жизни никогда в жизни больше никто не появится в моей жизни я больше не вынесу этой боли я не хочу знаете такой момент хочешь помочь сильной женщине не мешай ей ничего не надо не мешай ей. не ломай ей крылья не надо не унижай ее душу все больше ничего не надо ей абсолютно сильная женщина она все создаст сама И ты понимаешь, что это нужно заканчивать. Но подобные люди, они навязчивые, они не хотят уйти, потому что он с тобой, этим людям удобно по жизни. Они как бы, знаете как, вот есть женщины, которые вроде бы ушли от него, вот она ушла от него, а все равно дает ему надежду. Держит его на короткой привязи. То есть я не вернусь, у меня уже другой но на всякий случай напомню о себе. Например, приду якобы что-то забирать и духами побрызгаю квартиру, да, чтобы он зашел и почувствовал мой запах. Или, например, специально пройдусь по тому месту, где знаю, что он есть. Чтобы он увидел. То есть не дам ему себя забыть. Это игра. Это игра с душой человека, и эта игра может очень страшно закончиться. Эта игра может закончиться даже ее смертью. Играть с человеком нельзя. Если ты уходишь от человека, ты должен уйти. Честно сказать, поставить точку и уйти. Но если ты делаешь все для того, чтобы он тебя не забыл, но в то же самое время ты не хочешь быть с ним, то есть ты не с ним. Но ты делаешь все, чтобы он все время напряженно о тебе думал. Дорогие друзья, это может закончиться убийством. Особенно для мужчин. Потому что мужчины способны... Знаете, как вам сказать? Как самцы в природе, они улавливают феромоны, они улавливают запах женщины. Они идут на этот запах. Ну вот, грубо говоря. Если он чувствует, что она не совсем хочет уйти, вроде бы. Вот вроде ушла, но не совсем. Она какие-то намеки дает. Значит, есть какой-то шанс. Вот это не делайте никогда, потому что это очень опасно. Это очень опасно. Как только он понял, почувствовал, что вот она мне дает какой-то намек, что, может быть, можно все вернуть. И он может прийти с тобой поговорить. И это может плохо закончиться и для тебя, и для него, и для всех, кто рядом. Потому что когда мужчина хочет добиться женщины, когда мужчина хочет ее забрать, вот свою добычу забрать и поговорить с ней, просто унести, вот он безумно уже не может, ему надо выяснить это, поставить точку. А ему кто-то мешает, это может закончиться убийством. Особенно, когда встревают всякие там друзья коллеги соседи пытаются там что-то не лезьте никуда не лезьте в отношения мужчин и женщин дайте им поговорить чтобы они поняли друг друга это знаете как то получается мол ну как бы я не особо с тобой хочу но я не против чтобы ты скучал да Вот, а потом удивляется точно, очень удивляется. Не делайте этого, не по отношению к женщине, ни по отношению к мужчине. Но если женщина там заплачет, забудет, мужчина примет 100 грамм и придет просто резать. Всех, кто мешает ему добиться цели, увидеться с ней поговорить. Это опасно, дорогие женщины, такая тупая игра может э, закончиться вашей смертью, запомните. И он будет не виноват в этом. Не, ну закон его осудит, но он будет не виноват. Знаете почему? Вы сами довели до этого. Уходишь, уходи. Уходи, приди, сядь, поговори, скажи, знаешь, я ухожу. Миллион процентов ухожу. Если он нормальный человек, если он разумный человек, он тебя отпустит. Может, захочет удержать, может, попытается там, не знаю, обнять, поцеловать, может быть. Но если он убедится, что ты точно не любишь, не нуждаешься в нем, он отпустит. Знаете, когда мужчина не отпускает, когда он все-таки в душе э, понимает, что он э, нужен ей еще. Не в том смысле нужен, что вот... Э, как-нибудь, что нет. Когда он понимает, что она еще нуждается в его защите, а если он жил с ней долго, у него внутренние чувства вот, э, к родному человеку, и вот, вот как своего ребенка, понимаете, не может отпустить, потому что переживает за нее дуру. Потому что видишь, что рядом не тот человек, и этот человек обязательно обидит, что это будет недолгие отношения. И он просто хочет ее защитить. А ты всеми силами показываешь, провоцируешь, что да, я согласна, я не против. Я не против, чтобы ты обо мне думал и заботился. То есть знаешь как? Знаешь, что изменится в нашем браке? А ничего не изменится. Я уйду, но буду жить в твоем доме. Ну вот то же самое. Но если он сделает, это ее выбор. Если он это сделает, это ее выбор, правда. Она сама захотела, она, она выбрала этого человека. Это ее право, надо отпустить ей это понять. Я хочу вам сказать фразу, знаменитую фразу Софи Лорен. Если вас предал любимый человек и изменил с другим, не боритесь за него. Накажите его по-другому. Позвольте им быть вместе. И тогда худшего наказания для них и не придумаешь. Если ты чувствуешь, что это не тот человек, если ты чувствуешь, что этот человек обидит ее, дай ей пожить с ним и получить по полной программе это наказание. Вот получить, так получить, так унижено. Ведь э, самая, знаете, самая лучшая месть — это когда ты прав не кулаком, а словом. Ты прав словом. Ты говоришь, что это плохо закончится. Я любил тебя, я за тебя боролся. А он нет. Для него ты временная утеха, для меня ты была смыслом жизни. Но если она меняет смысл жизни на временную утеху, на какую-то сомнительную страсть, на какую-то похоть, самое правильное наказание для этого человека – подождать. И когда-нибудь он, когда позвонит и скажет, «Я могу к тебе вернуться, ты был прав, блин, ты тысячи раз был прав». Вот... Какая я дура, я правда тебе вот обидела, я вот так вот сделала. Давай начнем с нуля. И тогда, когда ты скажешь, знаешь, все перегорело, не люблю я тебя больше. Нет возврата. И вообще в моей жизни другой человек. Я, конечно, не думала, что это реально. Вот представляешь, правда, другой человек, и мне с ней хорошо. Удачи тебе в поисках. Ищи дальше. И вот тогда, когда ты положишь трубку, да, знаю, но не скажу. Когда ты положишь трубку, и вот ты почувствуешь в этот момент, что ты победил. Вот твоя победа. Победа не в том, чтобы ходить морду бить, драться, пытаться ее вернуть. Победа в том, чтобы быть счастливым. Счастливым, не на зло ему. Не делайте никогда на зло, я вам сказала. На зло с кем-то жить, спать, чтобы тому было больно. Не смейте такое делать. Это себя не уважать. Вы должны это делать ради себя, а не на зло кому-то. То, что за основу мы берем зло на зло на зло любить, на зло дружить, на зло замуж, ничем хорошим не заканчивается. Вы э, в основу ставите зло, понимаете? Вы на напутствие злое, злой план. Зло добром не заканчивается. Не на зло, ради себя. Ради себя. И если вы, дорогие мои друзья, понимаете, что этот человек... Не тот, который с ней находится. И рано или поздно она придет с набитой мордой. Но даже когда она придет, будьте людьми, помогите. Помогите, если можете помочь. Если есть какие-то чувства, и вы способны это вернуть, ну верните в ожидании следующего измены. Ну, верните, если вам это нравится. Если вам нравится, как вашу душу терзают и жарят на медленном огне так вертят, как шашлык, то верните. Если человек, который тебе сделал больно, не принес тебе счастья, через некоторое время скажет, вот ты вот ты ушла или ты ушел, вот у тебя уже другая жизнь, там уже другой человек. Скажите одну фразу ему в лицо. Вот мой вам совет. Подлые люди всегда пытаются перекинуть на вас. Знаете, такой вот есть, проекция называется. Если ты подлый, ты пытаешься других делать подлыми. Если ты э, способен изменить, ты пытаешься все время называть ее, ты такая, да ты гулящая, да ты вот я знаю, проекция это свои личные качества скинуть на другого человека. Ему сказать, ты такой, ты сикой, на самом деле это ты есть. Вот если пытаются делать на вас проекцию, Если ты пытаешься, то есть пытаются делать на тебя проекцию, то есть тебя винить в том, что ты захотела быть счастливой, например, тварь ты, вот ты сломала нашу любовь, ты вот это сделала. Я вам просто советую сказать одно слово. Это сделала не я, это сделал ты. Потому что это правда. Потому что это правда. Это делают они. Это не делает человек, который устал от издевательства, устал от боли. Устал от всего и ушел. Если от тебя устали, если ты не смог дать этой женщине любовь, и она нашла другого, более достойного, сильного, чем ты, это ты виноват. Вот запомните, такие люди берут из мором, внушая чувство вины. Как я без тебя? Ты меня не жалеешь, ты совсем меня не жалеешь теперь. О чем мне дело? Как мне без тебя? А что? Вот прямо в лицо, это ты сделал, а не я. Да, это ты сделал, что я захотела другого человека. Это ты сделал, что я полюбила другого. Это ты виноват. Это твоих рук дело, а не моих. И никогда не возвращайте обратно мусор. Когда вы выкинули мусор в мусорку, он должен там лежать. Все, мусор нельзя обратно возвращать. Мусор не станет тебе цветами, розами пахнуть. Ты из шакала не сделаешь мужчину. Это нереально. Ни жалостью, ни заботой. Невозможно. Если он любит тебя, он любит тебя. Вот даже если ты босоногая, с рваными трусами, он тебя полюбит. А если не любит тебя, да будь ты хоть самой там высокоблагородной женщиной. Будь самой сильной, крутой, не знаю, такая вся из себя, деловая. Он все равно не, не будет любить и не подарить тебе ничего. Когда говорят женщины, ой, я вот просто решила, может попробовать, может по новой, простила. Чего ты решила? Неужели Г будет пахнуть розой? Если он таким родился, если это он, его сущность, он розой никогда не станет. Он, наоборот, будет еще хуже. Он будет тебе напоминать. А помнишь, ты вот ушла от меня, а вот, может, ты с другим была, я не знаю. Я вам советую прямо в лоб сказать, закончилась жалость. Исчерпалась человечность, всё, нету, нету, не существует, до свидания, товарищ. это прямо и сразу за углом. Если ты годами пытаешься достучаться до закрытого сердца, этого сердца не существует, плюнь на это сердце и иди. Потому что, когда ты говорил, мне больно, ты понимаешь, что я уйду, и это закончится? Что он говорил тебе? Ой, да хватит, да заткнись, да уже все, да устал. Вот опять ты начала вечно эту шарманку, одно и то же. Да сколько, да хватит уже. Твоей болью никто не интересовался. Почему ты должна интересоваться болью кого-либо, который тебе уже стал просто сосед, приятель, знакомый? Хотел сломать сильную женщину? Да, хрен тебе, конечно. Если бы сильных можно было так легко ломать, их бы не называли сильными. Вы знаете, львицу можно ранить, но она и раненая останется львицей. Вот свои раны просто приведет в порядок, вылечится, исцелится и снова станет охотиться. И снова станет добычицей, и снова станет той, которой была. Надо в львице эту львиную сущность воскресить просто, воскресить, чтобы она поверила в себя. И тот мужчина, который сделает цены, ему нету. Сердце в понятии другом, не в том понимании, которым мясники его разрезают и продают. Не любите слабых. Бейте слабого. Помните, я снимала как-то лекцию. Бейте слабого, люди. Не любите слабых. Слабые вас уничтожают. Я слабый не имею в виду человека, у которого нет рук и ног. Я имею в виду человека, который слаб душой. Он будет тебе завидовать и ненавидит всю жизнь за то, что ты поднимаешь его на свой уровень. Тоже мудрость. Сердце может остановиться, а душа вечно, точно. Когда ты слабого человека поднимаешь, ты все время ему напоминаешь о том, что он слаб. И это может привести к тому, что он начнет тебя ненавидеть. Он не хочет подниматься, ты хочешь из курицы делать орла. А курица это нафиг не надо. Курице нужен свой корм, свой курятник и тихо, спокойно жить орлу нужен простор высокие полеты понимаешь а ты тащишь курицу куда куда на горы в небеса тащишь курицу что она там сделает она упадет к чертовой матери и разобьется ей там не, не место почему вы дорогие мои орлы тащите куриц до себя до небес курица полетели посмотрим какая красота смотри мир курица это же вообще ну супер а курица это нахрен не надо Укурить курить своей спокойная жизнь. Вы тащите кур на вершину, они там обосрут вашу вершину, и ни хрена они не увидят. Они еще тебя обвинят в том, что ты потащил меня в такие холодные места. Зачем мой теплый курятник? Так я же там хорошо живу. На черта мне твои эти вершины нужны. Вы понимаете, что есть типаж людей. Есть просто типаж людей. Если ты встречаешь родную душу, он тебя поймет. Твои сумасбродства, твою вершину, он поймет, потому что он сам с этой вершины. Но если он курица, он никогда не поймет эту вершину. Никогда твоя вершина для него будет просто способом самоутвердиться. Вот посмотрите, я такую женщину покорил. Вот и все. Это все, что он хочет от тебя. Самоутвердиться за счет тебя, ломать тебя через колено, уничтожить. Каждое твое слово, ты тупица, ты дура, ты овца, ты уродка, да кому ты нужна, да. У тебя уже стимула нет, ты не улыбаешься. Потому что для кого улыбаться, для кого одеваться, для кого краситься, все равно никто не обращает внимания. Знаете, такое, когда муж приходит домой, жена прическу поменяла, он ходит э -э -э, вокруг него. Ты ничего не замечаешь? А что там, а что, занески что ли новые? Да елки-палки. На следующий день она там одела э -э, вечернее платье, кружится возле него. Ты ничего не замечаешь, нет? А что такое? Что ты там, палаш что ли новый купила? И на третий день, когда он заходит, она одевает противогаз и стоит перед ним и говорит, ты в конце концов ничего не замечаешь во мне, никакие перемены. Он посмотрел, говорит, ты что, брови что ли сбрыла? Вот и все. Ради такого человека, которому вообще безразлично, что ты ради него хочешь сделать, Понимаете? Не стоит стараться равно ты в конце будешь тварь предательница и прочее. ты все равно такой будешь разве нет ты можешь его переубедить сказать слушай я же была хорошей женщиной для тебя я же была другом я же была с тобой рядом во все трудные времена скажи я была хороший человек знаете что он скажет что ты тварь была что ты тварью есть он не скажет я тебе благодарен я благодарен за все, что ты для меня сделала. Я отпускаю. Может быть, я плохой человек. Будь счастлива. Он это не скажет. Он все равно скажет, да ты тварь. Шалава ты. И так далее. И так далее по списку. Так зачем ждать с того дня, когда он это скажет? Ты сама ему скажи в лицо. Пошел ты на гору китайскую. Я хочу жить. Я себя отпускаю на волю. Я не храню верность тому, кто меня не любит и не ценит. Следующий момент. Дорогие друзья, самый страшный момент в жизни, если ты человек достойный, поверьте мне, из ниоткуда просто в этом мире, вот просто из ниоткуда, в вашу жизнь придет новый человек. И этот человек станет для вас всем. Вы можете мне не верить, но это правда. А теперь хочу вам объяснить. Когда приходит новый человек в жизнь, у нас начинается ужасающий страх. А все равно он мне причинит боль. Правда? Что мы думаем? А вдруг, а вдруг он мне боль причинит? Или я причиню боль? Я сейчас такая черствая, бессердечная стала. Я обижу человека ни за что. Может, не надо вообще закончить все еще не начавшись. И знаешь, что ты делаешь? Ты начинаешь этому человеку показывать все свои отрицательные стороны. Все свои отрицательные стороны, все свои темные стороны просто открываешь перед ним. Как будто ты пытаешься его уничтожить. Ты ему мстишь за все, что в твоей жизни было плохо. Вот реально так происходит. Вместо того, чтобы беречь этого человека и понять, насколько он замечательный, ты начинаешь его грызть. Ты на него нападаешь. Ты начинаешь его просто жрать. А почему? от своего страха а вдруг я привыкну а вдруг я влюблюсь а вдруг это тоже закончится болью не хочу я боли я хочу сразу заканчивать все вот смотри я плохая вот со всех сторон рассматриваешь я хорошая, злая вообще такая стервозная я вот этого я вообще не хорошая. уйди от меня уходи беги здравствуйте для того чтобы для того, чтобы э, внутри заглушить этот страх. Ты боишься самого себя. Ты боишься самого себя. Ты боишься привыкнуть. Ты боишься снова полюбить. Почему вам кажется, что эти отношения тоже будут такими же? Нет! Почему вам так кажется? Нет, это не так. Очень может быть, знаете, как говорят, если три колодца были сухие, это не говорит о том, что четвертый будет тоже без воды. Очень может быть, что на сей раз судьбоносная встреча. И что те отношения, которые у вас были, знаете, говорят, это репетиция перед части. Это репетиция перед счастьем. Примите это как репетицию перед очень большим празднеством. Вы прошли ту боль для того, чтобы, встретившись с этим человеком, не повторить этих ошибок. Знаете, я вам скажу по своему примеру. Какой-то момент было очень смрадно на душе. Настолько тяжко просто, ну настолько, ну вообще уже все. И мне, вы вот, знаете, так как будто прошептали. Боги просто так ничего не делают. Просто доверься им и жди. Я отпустил эту ситуацию. Вот не знаешь, как решить? Отдай судьбе. Она выведет. Просто отпускайте эту ситуацию, она сама выведет. Если ты достойный человек, тебе приведут эту руку спасения. Приведут. Не повторяйте те ошибки, которые делались в э, прошлый раз. Если вы уходите от слабого мужика, которому нужна была опека, и которому надо было окружить вокруг любовью, заботой, он бедный такой, вот это. Не повторяйте это с новым человеком. Это большая ошибка. Дорогие женщины, мы такую тупость творим. Реально. Не повторяйте то же самое. Не нужна эта опека сильному мужчине. Он сам решит свои вопросы. Точно так же, как сильной женщине опека ни к чему. И что мы делаем? Мы начинаем одно и то же делать. И вечно оправдываемся. Но ну, я хочу просто о тебе заботиться. Я просто, ну, я просто хочу как-то вот что-то хорошее для тебя сделать. Но ну, я просто, я же друг. Ну не могу стоять в стороне, а вдруг тебе что-то надо. Ну, ну не могу я так. Ну я вот хочу у тебя быть настоящим другом во всех отношениях. Мы портим это. Мы оскорбляем этим его. Но не понимаем, что мы делаем. Если он мудрый человек, он это поймет. Он поймет, что ты просто действуешь по тому же сценарию. Вот как ты применяла это всю жизнь, да? Ты это применяешь и к нему. Забота, забота, любовь, забота, подарки, окружение всем на свете. Вот все, все, вот я, я на всю готова. Ты же мой друг, близкий человек, родной, как я могу стоять в стороне и так далее. И ты этим самым его злишь, настраиваешь против себя. Ты его обижаешь, он не хочет этого всего, а ты говоришь, «Нет, нет, вот, над возьми, я хочу сделать». Но ты забываешь, что это не тот, который был в прошлом, понимаете? Это другой человек, у него другая жизнь. Он по-другому решает свои проблемы, он не нуждается в этой опеке. Черт бы вас побрал. А вы нет, я хочу помочь. А я хочу, а я вот буду. А вот, а вот я хотел тебе вот это сделать для тебя. А я тебя не просил. А не надо меня просить, я хорошая, я добрая. Вы сломаете все. Еще не начавшись, вы это все сожжете. Не делайте этого. Вы в этим обижайте. Вот и все. Здравствуйте, Иран. Но я хочу сказать тем мужчинам, которые на эту опеку обижаются, дорогие наши, не обижайтесь поймите нас правильно просто настолько в жизни мы привыкли быть мужиком что не можем черт бы его побрал выйти из этой роли не получается понимаете сразу не получается мы то же самое применяем по отношению к вам такая же опека такая же любовь такая же помощь такое же окружение заботы все на свете потому что мы просто настолько привыкли быть такими Мы привыкли просто быть такими, не потому что вы нуждаетесь в этой помощи, не потому что вы, э, не потому что вы нуждаетесь в этом всем, вы не нуждаетесь. И это понятно, что сильная личность не нуждается, он вполне самодостаточно живет, ему достаточно твоей верности, надежности, нежности, больше ничего. Мы понимаем, что вы не нуждаетесь в этом. Мы просто это делаем по старой привычке. И нам нужна сильная рука, которая просто, знаете, вот за шкирку возьмет, как мыша, вот так вот стряхнет и скажет: Приди в себя, мне не нужна помощь или что-то другое. Мне ничего не надо от тебя. Мне нужна ты просто как человек. Все. Ничего не надо, успокойся. Мы просто так привыкли, что мужчине обязательно что-то надо от нас, что мы просто уже по-другому не можем. Знаете, я как-то Яне говорю, Ян, мы настолько привыкли все на себе тащить в этой жизни, все делать сами, что даже если нас кинут на необитаемый остров, мы там тоже найдем мужика и начнем его одевать, обувать, холить, лелеять, готовить. Значит, за ним следить опекать его там ограждать от всех проблем и трудностей мы все равно найдем объект понимаете мы привыкаем просто быть сильным и не можем с этим расстаться вот не получается отвыкайте отвыкайте от этого это не вещь если человеку что-то нужно он тебе скажет. Скажет, если считает тебя другом. Он не постесняется, он не будет переживать. Он просто скажет как друг, и нормально ты воспримешь, и он в том числе. Но если не просит, не надо. Не надо задевать его. Он неправильно поймет, он подумает, что ты его считаешь слабым. На самом деле это не так. Не считаешь ты его слабым, абсолютно и нет у тебя желания всеми силами его привязать как-то вокруг себя, я не знаю, этой заботой как-то вот принуждать к чему-то. Нет, просто мы привыкаем быть сильными и заботливыми женщинами, как матери, понимаете? А потом от этого отвыкать очень тяжело. И любой человек, которым в нашей жизни появится, мы начинаем то же самое применять к нему. Как ты, что ты, как помочь, что делать, говори, скажи, вот это то. И мы делаем глупость. Очень большую глупость. Но это со временем проходит. Когда ты уже из роли мужика обратно перевоплощаешься в женщину, вот эти все мужские привычки отходят в сторону. Знаете, как там? То да, братан, нет никаких проблем, давай, обращайся, когда надо, чего надо. Как там дагестанец, который говорит Да, братан, если у тебя будут Какие-нибудь проблемы, да, жест Вот чисто Чисто по-человечески Ты всегда, братан, можешь позвонить в милицию Вот Ты знаешь, что в этом районе Если у тебя будут какие-то проблемы У тебя всегда есть номер милиции <смех> да. <смех> выйдите из роли матери. Выйдите из роли няньки. Выйдите из роли друга, мужика, выйдите из этой роли. Будьте просто слабые женщины. Потому что сильному мужчине нравится слабые женщины. Они а ее вот эта деловитость и вот никаких проблем вообще все вот так вот. Не повторяйте одни и те же ошибки. Да, у вас... точно. Ладно, не буду На проводе всегда. Просто не бойтесь быть счастливыми. Не планируйте. Не говорите друг другу. Вот, ты со мной так не сделаешь. А вот ты по-другому. Нет. Будьте счастливыми. Сегодня, сейчас. А завтра что будет? Время покажет. Не пытайтесь друг друга переломить. Каждый человек должен быть таким, какой он есть. Вы выбрали человека, вот таким он был, понимаете? Его полюбили вот таким. Он таким должен остаться для вас. Вот этот вот, вот такой. Если вы пытаетесь его поменять, он теряет перед вашими глазами всю прелесть. Это касается и мужчин, и женщин. Знаете, вот, например, выходит замуж э, за кавказских мужчин, женщины, ну, если это мусульманин, и переодевается в паранжу. Все по закону, одевает платки, все как положено, принимает веру, все на свете ради него. Через некоторое время что происходит? Он увлекается русской женщиной, ее оставляет в Дагестане старожить дом. И сам начинает жить с другой женщиной. Почему? Да потому что он любил русскую женщину. Для него русская женщина была... Идеалом, вот ему русские нравятся женщины, а ты стала дагестанкой, все, ты потеряла интерес он к тебе. Обычный пример. Понимаете, если вы перевоплощаетесь полностью, он теряет к вам интерес. Он же выбрал русскую женщину, красивую женщину русскую. Э Европейку, понимаете, с пониманием европейской жизни. Значит, ему нравится вот такая женщина, значит, ему нравятся такие женщины, именно вот такой тип женщин. А ты взяла и стала дагестанкой. Все, он интерес потерял, вроде бы, и, и что они говорят? Я ради него платок да надела, да ислам приняла ради него, да все на свете, а он вот так поступил, скотина, тварь и так далее. А он тебя просил? Он тебе сказал, что он хочет вот это все. Нет. Ты зачем это сделал? Чтобы ему понравиться. Правильно? Ты слилась с ними воедино. Ты слилась с ними воедино, и он потерял просто к тебе интерес. Все. Когда, знаете... павлин начинает ходить как ворона то все теряют к нему интерес и он не виноват он его винить не не нужно оставайтесь такими как какими они вас любят он тебя полюбил такую ты такая должна быть всю жизнь не ломайте друг друга особенно мужчина не ломайте женщину под себя Будьте благоразумнее. Нам, женщинам, нравится подчиняться. Мы так созданы природой. Мы хотим подчиняться. Мы хотим, чтобы наш партнер был нами доволен, гордился. Но нам хочется подчиняться любовью. Когда мне говорят, знаешь что, вот это ты не будешь делать. Я говорю, нет, я буду делать. Внутри просыпается сопротивляемость, страх. Ты боишься, что тебя хотят поработить. Если женщина говорит, знаешь что, если мы с тобой встречаемся, вот раньше шести ты не должен там уходить, или ты должен быть дома каждый вечер, вот у меня такое условие. Все. У мужчины внутри начинается страх, она хочет меня поработить, ни хрена себе, нет, я не буду, я вообще не приду. То он неделями не придет специально. Не пытайтесь друг друга под себя вот прямо подогнать. Со временем это придет, поверьте мне, со временем женщина поймет твои привычки, со временем поймет, что тебе нравится, чего не нравится. Не захочет тебя раздражать, не захочет тебя обижать. Понимаете? Она лично сама это сделать не надо, ей будет сказать. Не носить закольты, мне это не нравится. Нет, если она увидит, что тебе это неприятно, вот вы вышли вместе, он чувствовал себя нехорошо, он весь вечер был без настроения, но просто виду не подал. В следующий раз ты это не оденешь. Ты не оденешь, чтобы ему не причинять боль. Все, больше ей не надо это говорить. «Не делай, я сказал!» Она скажет, «Да я сделаю, вот так вот». «Сделаю, потому что мне не 15 лет, не надо меня указывать, и не надо меня ломать, и не надо меня подчинять». Понятно? А вот когда она тебя полюбит по-настоящему, когда изучит тебя и поймет, что тебе нравится, а что нет, она сама будет делать так, чтобы тебе было приятно и хорошо. Дорогие мужчины, какие же вы ну, наивные, правда, реально. Вы правда думаете, что женщина не, не поймет, сама не догонит, что тебе приятно, а что нет? Да она никогда тебе не причинит боли, если, знаете, подчиняй ее любя. Если ты даришь ей столько любви и нежности, она должна быть последней свиньей, чтобы в ответ тебе делать больно. Никогда не подчинишь ты сильную женщину вот этим кулаком. Я сказал, я говорю и все. Ты подчинишь ее любовью. Если ты ее любишь, если ты к ней хорошо относишься, ее совесть не позволит делать так, как тебе неприятно. Совесть просто, просто совесть, понимаете? Сначала изучение, потом любовь. Или изучение с любовью, вместе с любовью изучение. Понимаете меня? И мужчина точно так же не захочет тебя обидеть, задеть. Если хочет, чтобы тебе не было больно, он не сделает то, что тебе причинит боль. Но если ты ему скажешь, и самая глупая фраза, женщины, знаете в чем? Не пей. Вот ты поедешь там, смотри, не пей. Куда ты едешь? Ночью там не оставайся. И он обязательно будет пьяный, и ночью там останется. Чтобы доказать тебе, нет, у тебя не будет надо мной власти, и даже не мечтай. Понимаете меня? А если ты ему скажешь, ты да иди, расслабься, нормально все, и пей, и радуйся, что ты, это человеческие вещи, это надо. Что он сделает он придет пораньше и скажет: знаешь я сидел там с друзьями ну их нафиг устал я уже от этих всяких пьянок в поездах. не хочу я решил с тобой провести мне с тобой лучше попробуйте применить эту тактику она действует и работает когда ты мужчине говоришь не делай этого понятно он это сделает а когда ты говоришь да конечно если ты хочешь что здесь такого да поезжай, да господи, да что здесь? Да, да. Иди расслабься, да иди расслабься, все нормально, ничего страшного. Даже если надо будет, останешься. Я знаю, что ты там с друзьями, все в порядке. Он не останется там. Во-первых, у него подкрадутся сомнения. А что это ты так отпустила его, а? А что это ты сказала? Останься там, ничего страшного. Не понял. Что значит останься? И ничего страшного, я дома буду. Ты останься, может даже остаться. Не, погодите, что-то тут не чисто. Он вернется пораньше. Чтобы проверить, это почему ты говорила останься. Понимаете? Доверие самое главное. Это правда. Но это доверие надо заслуживать. Со временем. Знаете, что я хочу вам сказать, друзья мои, напоследок? Просто живите этим днем, этим временем. Если ты не хочешь, чтобы твоя жена тебя ругала за то, что ты опаздываешь, скажи ей, за каждый час я... Вот, вот если я опоздаю на час, плачу тебе 100 долларов. Вот за каждый час плачу 100 долларов. И тогда, когда ты придешь под утро пьяный с помадой на щеке, она скажет, тысячи долларов должен. Вот так вот. Понятно вам? И запомните, человек, который ваш, он вас принимает таким, какой вы есть. Я согласна, это доверие. Даже если люди хотят разойтись, они должны сказать друг другу это честно и уйти. Живите сегодня и сейчас. Мы сейчас есть, через пять минут, может быть, выйдем, где-нибудь упадем, и не станет нас. Не планируйте за тысячи лет вперед. Останешься ты со мной, будешь меня любить, а ты точно со мной будешь, а ты точно не уйдешь, а вот ты мне вот это... Это очень наивные, это очень примитивные, это очень глупые вещи. Живите, творите, идите вперед. Поднимайтесь по жизни. Не забывайте о людях, которые рядом с вами. И самое главное, не дарите свою жизнь предавшим вас. Амархаям сказал следующее. Тем, кто ушел, открой пошире двери проветри помещение души ты знаешь что есть другие в этом мире и возвращать предавших не спеши вот так сказал великий Хаям, и потому за свою мудрость был уважаем и остался в веках всем удачи друзья мои я надеюсь что моя лекция вам пойдет Впрок. Что вы поймете многое для себя. Мы пришли в этот мир не для того, чтобы терпеть подонка, не для того, чтобы терзать себя, не для того, чтобы плакать, не для того, чтобы каждый день думать, как мне быть, что мне быть, я не хочу жить. Ну пойми меня, ну пожалуйста, ну подари мне каплю любви, ну будь человеком, ну защити меня. Ну скажи, что я женщина, ну дай мне что-нибудь нежное в этом мире, чтобы я хотела жить. Кто вам причиняет боль, тот не ваш друг, тот ваш враг. Только враг причиняет боль. Друг никогда не причинит боли. Вы говорите, как понять, любит меня или нет? Если причиняет тебе боль, он тебя не любит, он тебе не друг. Не нужно цепляться и держаться за эту токсичную любовь, которая вас просто отравляет. Это мешок э, с ядом над вашей головой, который капает и капает вам в лицо. Вы стареете, вы сходите с ума, вы совершаете безумство, ненужные вещи, ваша жизнь катится просто в бездну. Знаете, как тот Мюнхгаузен, поднимите себя за шкирку оттуда, поднимите сами, достаньте себя за волос из этой бездны. Никто не стоит таких жертв, никто не стоит верности, если он вам не верен. Не любите тех, кто вас не любил, не жалейте тех, кто вас не пожалел. Отвечайте добром за добро и безразличием за безразличие. Вот закон жизни. И не бойтесь повторения сценария. Знаете, слабый человек говорит, я больше не могу, а сильный говорит, а я попробую еще раз. Попробуйте еще раз. И очень может быть, что эта попытка счастья будет... Именно то, что надо. И запомните, если вы были несчастливы, а сейчас счастливы, любовь была не там, любовь здесь. Там была просто прелюдия. Там, там был просто была просто репетиция перед очень большим счастьем. Потому что если бы вы не прошли тот ад, вы бы не оценили сейчас этого человека, который рядом. Вот пройдя и понимая, поскольку все познается в сравнении, вы понимаете, кто есть кто в вашей жизни. Отпустите, простите, отпустите ради себя, ради себя, не ради них. Не держите зло, не, ничего. Ваша победа будет в том, что вы будете счастливы. Если вы будете счастливы, если вы поменяете свою жизнь, если ад... На, знаете, уступить свое место раю, вы уже победили. Вам ничего доказывать не нужно. Не ради доказательств люди сходятся, а ради того, чтобы подарить друг другу счастье. В этом грязном, в этом жестоком, страшном мире находят вот такой о оазис, понимаете, когда человек становится для тебя светом в темноте. И становитесь счастливыми. Не держитесь за провода, которые тебя убивают. Не держись голыми руками за провода. Они тебя убивают, а ты говоришь, а я люблю их, а мне их жалко, я их отпускать не могу. Не любите того, кто рубит твои корни. Любите того, кто эти корни поливает кто понимает тебя, и твою страсть, и, и твоё желание, и твои мысли, понимает тебя таким, какой ты есть, вот принимает тебя так, такой вот сумасбродный, вот, вот такой вот. Любите мужчину, который взамен на твою страсть не назовет тебя проституткой, а скажет, обожаю, обожаю твою страсть. Любите мужчину, который в ответ на твою, твой гнев не скажет, ненавижу такие вот тупорылых, а скажет, как я люблю, когда ты злишься, мне это нравится. Который все твои плюсы, минусы обернет в твои достатки и достоинства. Понимаете? Есть такое стихотворение армянское. Любите того мужчину, кто добр сердцем и силен мечом. Вот силен мечом, который за тебя готов в огонь и воду, и добрый сердцем. Доброта, поверьте мне, самый главный показатель. Вот если человек добрый, с ним хорошо. Все остальные минусы, все его какие-то глупости, которые или там что-то не то, это все можно забыть. Доброта. Если человек злобный в душе, если человек завистливый в душе, если он завидует даже тебе из-за того, что ты сильная, а он слабак, с этим человеком не будет счастья. Никогда не будет. Человек, у которого в душе грязь, человек, который всех ненавидит, человек, который... Вы знаете, дорогие женщины, мы это не замечаем, пытаемся закрыть, загладить, но потом мы понимаем, что это что это настолько реальность и правда. Вот мы видели, он злой, он реально злобный человек, в нем нет доброты. А нам почему-то казалось, что к нам эта доброта будет. Нет, не будет. Если он по природе недобрый, он и к тебе не будет добр. И со временем ты очень горько пожалеешь, что с ним связалась. Можно быть хулиганом, можно быть драчуном, можно быть таким, знаете, импульсивным человеком, но быть добрым. А можно быть очень правильным, знать себе цену, но быть такой тварью, которая просто твою жизнь сломает через колено. И очень долго ты еще будешь приходить в себя, очень долго. От таких уходят абсолютно опустошенные. От таких уходит опустошен. Вот все равно. Знаете, хоть на вокзал пойдешь. Вот хоть на вокзал пойдешь, и тебе вообще все равно, лишь бы его не видеть. Не видеть, не слышать, потому что каждый звонок, у тебя руки трясутся. Сейчас тебя будут оскорблять. Сейчас я буду унижать. Сейчас тебе будут говорить гадости. От таких людей уходишь опустошенное просто да, да нельзя. Не любите подонков. Они не стоят этой любви. Они эту любовь не увидят и не оценят. Любите достойных. И не надо говорить, сердцу не прикажешь. Сердцу, может, и не прикажешь, но разуму можно приказать. Если вы даже себя чем-то не любите, уважать себя вы обязаны. Не жалейте их. Они без вас не пропадут. Это вначале они скажут: "Я без тебя да я да я тебя убью, да прикончу, да вот я себя убью". Ничего они не сделают абсолютно. Они без вас не пропадут, а вы пропадете. Вы подарите ему свою жизнь, постареете медленно будете умирать. А когда вы ему скажете, он скажет: "А я здесь при чем? Ты сама дура, а я что, да что я". А че? Да не ждите вы, что они это оценят. Некоторые женщины уходят и говорят, когда узнают сплетни про них, да, свекрови, модно, она гулящая была, она такая была, и говорят, как же так, боже мой, я же за ними, за всеми ухаживала, я же эту семью тащила на себе, ну как, как, как обо мне такие вещи говорят они? А чего ты ждала? Если ты всю жизнь позволяла им себя унижать и молча сносила, конечно, они потом будут о тебе это говорить. Ты же видела, с кем ты живешь? Ты же видела, с кем ты живешь. С какими людьми ты рядом живешь. А после ты удивляешься, что они вот так подло тебе говорят. Да они всю жизнь подло вели себя. Я ловлю вас на слове, Артур. Они всю жизнь так себя вели, понимаете? И вы сейчас удивляетесь, Ничего себе, а почему? Да потому что ты делала вид, что ты не видишь их подлости. Ты прощала. Все, дорогие друзья. Всем доброго вечера. Всем доброго вечера, товарищи, и всем всего хорошего. И самое главное, что я хочу вам сказать, включите мозг, а не сердце. Включите, друзья мои, мозг, а не сердце. Сердце обманчиво. Убейте это сердце к чертовой матери, пускай она сдохнет, это сердце. Оставьте мозг, разум. Пусть в разуме будет все, что должно быть. И будьте счастливы, просто счастливы, и все, больше ничего. Мы приходим в эту жизнь, в этот мир, чтобы быть счастливыми. И мы получим ту жизнь, которую заслуживаем. Мы хотим жить в дерьме, мы в дерьме и будем жить. Выкинем это дерьмо, будем жить в розах. Помните мои слова? Рядом с мужчиной ты должна чувствовать себя... Сейчас этого Магомедова выкину нахрен отсюда. Рядом с мужчиной ты должна чувствовать себя гурией рая, а не чёртом из адского пламени. Вот что должно быть показателем. Всем удачи и всех благ.